Всем добрый день! Сегодня у вас очередная распаковка, связанная тоже с мышкой Logitech. В прошлый раз мы распаковывали чехол, предназначенный для мышек Logitech M720 и M705, тоже Logitech, которая сейчас представлена в данном случае справа. Отличный чехольчик для переноски и хранения, чтобы у вас она не повредилась. И в настоящее время, в связи тем, чехольчик очень понравился. Пришлось заказать другой чехол, а именно для мышки тоже Logitech m anywhere там первой второй генерации, но мышка будет использоваться в этом чехле немножко другая, а именно м 505 потому что по размеру м 505 Logitech совпадает с озвученной мышкой, для которой предназначен данный чехол. Давайте вскрывать, смотреть что находится внутри, да, помимо того, что пришло все в сером пакете, внутри находилась вот такая вот посылка а именно, было обернуто именно в целлофан. Сейчас мы Вскроем, посмотрим, примерим, как дит мышка Logitech M505. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Итак, смотрим, кто у нас здесь находится внутри. Пришло вот в таком варианте. Он здесь вот написано. Ее обозначение это Logitech MX Anywhere здесь сокращенно. ну и соответственно по китайски есть даже QR-код ну вот такой чехол тоже жесткая структура, чтобы у вас ничего внутри не помялось и спасает от некоторых ударов есть ремешок для переноски вместе с карабинчиком который открывается и достается. и внутри вот находится такая структура здесь подушечки чтобы у вас мышка безопасно находилась внутри этого чехла и здесь еще находится под USB ресивер для того чтобы связываться непосредственно с мышкой вот такая вот структурка так и давайте сейчас мы примерим как у нас мышка располагается внутри в отличие от предназначенной мышки в этой мышке ресивер хранится внутри ее самой Поэтому нет необходимости к этому углублению. Ну, давайте посмотрим, как помещается. Вот, достаточно плотно все помещается. Видим ресивер, который находится внутри этого углубления. Укладываем мышку. Она тоже прекрасно сидит внутри. Закрываем ее. и Либо на руке переносим до места использования. Либо на рабочем столе. Просто у вас хранится данная мышка в этом чехле. В случае, например, если у вас есть какие-то животные, кошки, коты, которые любят иногда сбрасывать вещи со столов и смотреть, что с ними происходит во время полета. Есть такая напасть, поэтому, чтобы вашу мышку достаточно дорогостоящую или не очень дорогостоящую сохранить, можно использовать вот данный чехол. Итак, я вам продемонстрировал возможности данного чехла, который предназначен для мышки Logitech MX Anywhere первой второй генерации, но и эти же чехлы могут быть использованы для других вариантов мыши. Ну, в данном случае вот у меня Logitech M505, которая находилась в комплекте и поставлялась, тоже прекрасно размещается в этом чехле и хранится для переноски или либо использования. Все делают свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию, как всегда, предоставил вашему вниманию. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео. И до свидания.